Дальше. типы соискателя. У нас есть тип соискателя быть. Очень быстро расскажу, потому что дальше хочу вам дать практические данные. Это люди, которым важен статус, которым важно положение. Это те, которые приходят на собеседование и говорят, слушайте, у вас так шумно тут вовсе, а у меня будет кабинет? Я просто не могу работать в такой Ну вот когда у меня будет свой кабинет, и вы меня замените, у вас будет свой кабинет. Окей, не вопрос. Но, а, или, допустим, когда «а я только на должность РОПа к вам пришел, я не хочу». Я говорю, вы знаете, у нас все РОПы вырастают внутри организации, мы не берем руководителей со стороны, поэтому вам в любом случае нужно будет пройти хотя бы, ну, показать, пожалуйста, вы можете за месяц показать, насколько крутой результат, и на второй месяц мы с вас сделаем РОПом вообще без проблем. Можем даже исполнительным ну, если очень сильно хочется, но тогда нужно прям сальто назад сделать. Вот, но вам все равно нужно будет пройти всю историю, потому что она у нас недостаточно сложная, да, у нас не производство, где нужно понимать, все, и этот человек не может освоить. У нас может освоить за пару-тройку месяцев. Но эти ребята приходят раскладывать на собеседование дипломы, куча всякой информации о себе. Вот как только человек выкладывает на собеседование диплома, я понимаю, что скорее всего мы не сработались. Мне не важно, сколько образования ты получил. Мне важно, знаешь, что такое результат или нет. У тебя есть в крови желание? Вот знаете, у кого кого прям трясет и колодит, когда у вас есть незаконченные дела? Вот вы прям жить нормально не можете. Вот это мне важно, вот себе труп, вот вас всех вот нанимать, забирать и мы сделаем с вами лучшее агентство в мире, понимаете, если мы с вами вместе соберемся, это идея. вы понимаете, да. что такое результат на, на уровне ну, мозга костей, да, потому что вам плохо, когда его нет, а вот этот человек, ему плохо, когда у него порша под покой нет, понимаете, а очень хочется, а у соседа есть, а у него нет, и уже 10 лет прошло и до сих пор нет, даже мы ближе к нему никак не придвинулись, но очень сильно хочется. Хочется кабинет, хочется статус, хочется бонусы, но при этом делать для этого ничего не хочется. Очень круто себя продают, очень классно о себе рассказывают, но они говорят только о том, кем они хотят быть, являлись, mm -hmm. будут являться и т.д. и То есть понимаете, да, в какую сторону человек рассказывает о себе. Дальше познаю. Есть делатели, делатели, хорошие ребята, хорошие соискатели, но на определенный вид работы. Так как у нас агентская деятельность не подразумевает в большей части оклады, правильно? Ну, большинство окладов припад в основном процентов. Нам нужно, чтобы человек приносил деньги, чтобы он был как, как этот. В общем, короче, он видел результаты, шел к нему, пришел. Вообще не важно, какими способами, да? Вот как э, в этажах очень правильно говорят, мне важно, чтобы слышит звон денег. Все. Мне не важно, как эти деньги пришли. Я хочу слышать звон денег. Вот это очень круто. Я считаю, да, потому что у нас ложения продуктивные сотрудники, поймите. У нас та работа, когда реально волку ноги кормят. Если я этому волку должна говорить, чувак, давай вот сюда, дальше, с этим деревом поверни, вот сейчас. А вот это умка, умка, вот лежит, так, стреляй. Я принесла. Ну что это за охота? Я придержу. Да, я придержу. Или смотри, окей, все, я застрелила, на планерке скажешь, что это улка. Ну, чтобы ты не расстраивался, так не пойдет. А есть ребята-делатели. Хорошие ребята, чтобы вы понимали, о ком идет речь, это работники завода, например. То есть он стоит в цикле каком-то, да, и производит какую-то гайку. Он ее крутит, крутит, крутит, ему не важно, там в конце машина соберет с тракта, или там самолет. Он просто делает идеально по регламенту свою работу. А хорошие ребята подходят на работу, но нам не очень подходят, потому что он будет делать все действия, но с результатом будет беда. Он приходит самый первый, он уходит сам последний. Говорит, ну я ж ходил. Или вот этот агент, ну я возил, я кормил. Я знаешь сколько на 5 она а три недели со мной ездила. А ваш агент закрыл. давайте делиться на пополам. Я говорю, чувак, извините, пожалуйста, ничем делиться не будем. У нас так не работает. Я говорю, простите, это у вас так не работает. У нас так работает. А когда человек, по ним, ну, то есть он совершает огромное количество действий, и делатели, как правило, они могут тремя разными способами одновременно пытаться добиться одного результата, потому что они очень не уверены, что вдруг получится. Поэтому у этого человека в голове идея такая, я чем больше действий делаю, тем больше я упахался, тем, по идее, мы должны больше заплатить. Но вы, как руководитель, не можете ему больше заплатить, если он денег не принес. Вы отдаете ему деньги с его же принесенных денег, правильно? Но этот человек может подходить и искренне говорить, слушай, ну я же очень старалась. А у вас есть. Недомануть трое детей, надо зайти хотя бы кипичку". Их очень жалко. Хорошие ребята, они стараются, они называются трудовой, но нам не подходит. Не мучайте этих людей. Отпустите. Есть огромное количество работ, с которыми они стараются. Вот кто нам нужно, нам нужно люди иметь. Те, которые думают о результате, о том, как обладать чем-то, как что-то быть владельцем чего-то в будущем, куда мы идем. Короче, единственная идея, что их интересует. Вот есть цель? Я хочу иметь возможность пути решения выбирать сама. Вот я как раз представитель человека в состоянии иметь. Я не хочу, чтобы вы мне четко говорили, вот Даша только так, а по-другому никак. И мне вот душно будет, мне будет от этого плохо. Но если вы мне скажете, Даша, деньги там, вот тебе лошадь пошла, как хочешь здесь. Будут болота, волки, что хочешь делать, Я сама, у меня там приключения, понимаете, у меня там есть свобода действия. Я как предприниматель внутри бизнеса. Да, и мне эта свобода очень важна. И это круто, потому что эти сотрудники не задают вам 300 вопросов. Делайте для сравнения. Вы ему даете задание, отвези сегодня посылку вот туда. И он скажет, а на каком автобусе? Она а пошла, а деньги вы мне дали? А, деньги. Не, не, не, а свои надо, да? А, компенсирует, потом... ага, ну, все, понятно. Хорошо, а там на пятом этаже или нет? А можно просто оставить или обязательно, чтобы И это будет просто ад. Вы в какой-то момент подумайте, лучше я поеду сам. Я. Вот это, это делать. Ему нужен супер четкий регламент. Вот это что вопрос скажет, отвези деньги никуда. Он отвезет, приедет, и он потом только скажет там. Он даже без вас пронесет бухгалтерию, отдаст чек, скажет, ну, наверное, компенсировать, же, да, правильно? Окей, все. Вы даже об этом не узнаете. И это очень круто.